Привет! В этом видео поговорим об ошибках и неудачном опыте. Конечно, мы ошибки и неудачный опыт рассматриваем как что-то отрицательное, то, что нам не нравится, это то, что нужно исправить. Гораздо приятнее быть успешным тогда, когда у тебя все получается. Но в этом видео я все-таки хочу больше поговорить вот об ошибках, провалах, о неудачном опыте, потому что очень часто этот опыт мы все-таки недооцениваем. В этом видео будем рассматривать разные ситуации, в том числе и посмотрим на провалы, которые могут быть в маркетинговой деятельности. Итак поехали. Нужно сказать, что быть успешным это сегодня такой модный тренд. Мы стараемся акцентировать больше внимания именно на успешной стороне нашей жизни. Это те правила игры, которые задают соцсети, средства массовой информации. И э, когда мы читаем чужие истории успеха, мы на самом деле не всегда этому радуемся. Мы иногда можем расстраиваться, испытывать чувство собственной неполноценности, может быть впадать в какое-то уныние. Вот в, на, в нас прям заложена такая программа, что любая деятельность она обязательно должна приводить э, к успеху. Успеху. а иначе ты усер, иначе ты проиграл. И, конечно, люди с большой неохотой говорят о своих ошибках и о каких-то провалах. Давайте разберемся, а все ли здесь так уж страшно? Есть банальная фраза, что на ошибках учатся, и вот в ней все-таки заложен определенный смысл. Неуспешный опыт – это неотъемлемая часть процесса на пути к успеху. Ну, если взять, например, допустим, маркетинговая деятельность. У нас была маркетинговая компания, рекламная компания, она была успешной, она дала очень хорошие результаты. Но ведь этому же что-то предшествовало. Допустим, до этого могли быть какие-то действия, активности, которые не давали результата. но не другое они давали опыт они давали возможность изучить что-то новое они стимулировали искать новые идеи новые подходы потому что нужно было искать что же все-таки работает и вот без этих шагов успех был бы невозможен каждый этот шаг он заносил свой вклад пусть даже на каком-то этапе не было ярко выраженных с точки зрения бизнеса результатов да, мы не увеличили поток клиентов, мы не увеличили объем продаж, но это все равно часть пути, и без этого успеха бы не было. Я не говорю о том, что это всегда так работает, я больше хочу обратить внимание на то, что если мы изучаем какой-то опыт, допустим, изучаем деятельность отдела маркетинга, то нельзя смотреть на вот эти вот только финальные точки, да, когда успех был достигнут, обязательно нужно смотреть и на вот ту деятельность, которая не давала результата. Дат. То есть была вроде бы как неуспешной, но именно там может быть зарыта и скрываться ценная и очень нужная информация и очень ценный опыт. Полезная цитата. Я не терпел поражений, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Продолжая тему того, что на ошибках учится, хочу еще раз обратить внимание, что именно неудачный опыт это самая лучшая мотивация для того, чтобы искать новые идеи, новые подходы, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы трансформироваться. Сейчас многие говорят о так называемой зоне комфорта и о том, что из нее нужно выходить. Так вот, именно неудачный опыт это самая лучшая мотивация и пинок для того, чтобы выйти из этой самой зоны комфорта. Ведь на самом деле, если так посмотреть, то успешный опыт, он наоборот, он расслабляет. Но какой смысл искать что-то новое, что-то менять, если все получается, все хорошо, и мы получили успех, и у нас все вышло. Далее я хочу рассмотреть вот такой момент, что внедрение новых навыков и процессов тоже, как правило, будет связано с какими-то неудачами и ошибками. И это может касаться даже опытных специалистов, особенно если у компании до этого не было наработок в определенной сфере. Ну, допустим, компания до этого не использовала такой инструмент, как контекстная реклама. И вот если специалисты, даже опытные специалисты будут настраивать первые компании, они 100% будут на первых этапах делать ошибки, пока они наработают определенную статистику, пока они протестируют разные объявления пока они не посмотрят на кликабельность допустим в разных регионах будут менять какие-то условия. вот это вот все требует какого-то времени, это определенный процесс и вот на этих этапах скорее всего результатов никаких не будет, но это неотъемлемая часть процесса. Конечно бывает такое, что вот взяли и сразу попали в точку вот такое вот случайно все сразу получилось такое нечасто но бывает и вот дальше я хочу посмотреть на эту ситуацию, что на самом деле это не всегда хорошо. Случайный успех. Такое бывает, когда просто взяли, и вот так вот сложились обстоятельства, и случайно повезло. Вообще, когда мы говорим об успехе, то элемент случайности там так или иначе присутствует. И на эту тему есть очень хороший анекдот. Когда Василий Иванович выиграл соревнование по подводному нырянию и задержке дыхания под водой. И вот его уже собираются награждать, выручать медали, к нему подбегает Петька, говорит, Василий Иванович, поздравляю, ну как же так? Ты же не то что ныряешь, ты плавать-то толком не умеешь. На что Василий отвечает, Петька, ты не поверишь, случайно трусами за корягу зацепился. Ну вот такое бывает, случайно сложились так обстоятельства. Понятно, что такого не может быть в крупных масштабах, то есть нельзя взять и случайно построить прибыльный бизнес, нет. Но в каких-то точечных шагах такое имеет место быть. Я дальше приведу пример. В одном проекте мы тестировали один сервис, то есть новая услуга для интернет-магазина. Мы запустили пост в социальных сетях, и вот этот пост, он очень круто сработал. То есть потратили копейки, получили вау-эффект естественно мы сделали вывод что этот сервис интересен рынку но это было не так почему так получилось и почему пост был очень успешно я не знаю то есть возможно Facebook в этот момент как-то поменял алгоритмы мы попали на какую-то волну и вот это увеличило органический охват и у нас было очень какое-то неимоверное количество реакций лайков и так далее но что мы делали потом потом естественно мы пытались этот продукт вывести на рынок тратили определенный бюджет и усилия но это все было безуспешно. И вот лучше бы вот этого успеха не было. Мы бы не тратили столько времени, а сразу бы поняли, что эта идея провальная. То есть о чем я говорю? Я хочу обратить внимание на то, что случайный успех, под ним, как правило, нету фундамента. И Это такое относительное везение. Я бы сказала, что это даже в большей степени вредно если в компании очень болезненно реагирует на неудачи это может сыграть с компанией злую шутку каким образом ну допустим руководитель компании заточен на результат вот дайте мне увеличение объема продаж дайте мне результат в этом случае маркетологи будут отдавать предпочтение только проверенным инструментам и не будут пробовать ничего нового потому что новое это предполагает что-то будут неудачи и какие-то ошибки то есть они не будут рисковать и таким образом компания лишает себя чего она лишает себя нового опыта и по факту она лишает себя развития и трансформации еще один лайфхак относительно ошибок у людей есть такая особенность что если они видят какую-то ошибку либо неточность они считают своим долгом об этом сказать и это уточнить кто-то это делает из добрых побуждений кто-то хочет так самовыразиться то есть причины могут быть самые разные но вот эту особенность можно использовать каким образом ну допустим пишется статья либо какая-то заметка в соцсетях и в ней какая-то информация либо какая-то деталь она искажается и вот именно это может провоцировать людей на общение то есть, что они будут писать комментарии, вступать в диалог и так далее. Понятно, что это нужно делать очень осторожно, чтобы не пострадала репутация компании. То есть нужно очень тщательно выбирать, вот какие детали и неточности, в каких деталях мы можем позволить себе допустить. Но вот это та маленькая хитрость, которую можно использовать когда мы говорим о неудачном опыте очень важно понимать что это часть процесса на пути к успеху но это с одной стороны с другой стороны если этот неудачный опыт просто повторяется без всякого анализа без всяких выводов то ничего полезного здесь точно не будет и ни о каком развитии речи не идет то есть неудачный опыт очень важно воспринимать как вызов как вызов для развития как вызов для поиска новых идей а вот поделитесь в комментариях а получается ли у вас в жизни иногда на какие-то провалы и неудачи смотреть именно вот как на такой вы, вызов искать новые подходы потому что на самом деле это очень сложно и это очень ценный навык уметь не ругать себя за ошибки поделитесь этим в комментариях напишите была ли эта информация для вас полезной ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну до встречи в новых видео пока